Полилит! При чем тут халь, когда человек лежит. Надо было сразу кидаться на и бить из пистолета. А потом немец кричит халь громко, чтобы услыхал сосед. Учат вас, учат. Товарищ капитан, разрешите доложить задание начальника школы в ваше распоряжение родиться Михайлова? Лихо. Ничего, разберемся. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, показывайте, где ваше тут помещение. Здесь недалеко. Идемте. Идемте. А почему вы хромаете? Ногу я повредила, товарищ капитан. Понимаете? Вы что ж босиком бегали? Приземлилась неудачно. Прошел зацепился за дерево, я прыгнула. Ну, а нога я повернула, болит очень. Так, понятно. Ну, вот. Уютная пещера. Ну что ж, разувайтесь. Что? Снимите сапог. Я хочу знать, куда вы с такой ногой. Вы не доктор, и потом... Знаете что? Договоримся с самого начала. Меньше разговаривайте. Садитесь. Терпьте! Передатчик работает. Вы хотите связаться с нашими? Да. Кстати, у вас пожелать что-нибудь найдется? Это все, что у меня осталось, я уже несколько дней... Я понимаю. Другие сначала сухари едят, а шоколад оставляют напоследок. Что передавать? Передайте. Задание выполнил, радиста снял. Иду на явку. Давай, товарищ капитан. Ну, теперь сматывайте вашу машинку. Сейчас пойдем. Как нога? Мне кажется, я смогу идти. Попробуем. Товарищ капитан. Захватить к сапогу. Давайте Михайлову говорить на чистоту. Давайте. Вы тратьте лишние усилия, чтобы не хромать. Хромайте. Хромайте, черт возьми, вам же будет легче. Не сбились, так будет ближе. Да, кажется, я теперь ни к черту не гожусь. Вам надо отдохнуть, капитан. Не худо выпить что-нибудь горячего. Давайте о чем нибудь разговаривать. То, что-то я стал плохо соображать. Вы знаете, этот лес напоминает мне дачу в Ильинском. Там были такие же деревья. Угу. Дома был привязан. А вы жили на даче? Нет, я не жил на даче. И мало мне, что этот лес напоминает дачные места. А мне напоминает. У нас там рядом жил Димка, приятель мой. Он на всех деревьях вырезал мое имя. Ну, я рассердилась за то, что он калечит деревья. И поссорилась с ним. Деревья пожалели? Нет, мне просто стало жалко Димку. Ну, мы скоро помирились. Он спросил, можно тебя поцеловать? Я сказал, пожалуйста. Он так волновался, что поцеловал меня в подбородок. Ну вот и каша готова. Кушайте. Ешьте. ничего. Гуревская, кажется, все-таки лучше. Капитан, вам надо поспать. Да-да, часок не больше. То я совсем забыл, как это делается. Весы в мешок, вам будет теплее. А вы? Я лягу с вами. Вам неудобно? Уберите волосы, они в нос лезут. Чихать хочется. Вы спать хотите, а волосы вам мои не мешают. Спите. Мешают. спать в грязи голодать мерзнуть тосковать в одиночестве ну тогда не приходилось скажите а почему пришли именно в школу разведчиков потому что в этом есть какая-то понимаю понимаю просто мне очень хочется и летчицем тоже хочется быть очень хочется красивая профессия у меня артем еще... Я не знаю, что я могу. Да, я не спала в грязи, не мерзла, не голодала. Но я знаю, что я должна быть там, где труднее, тяжелее всего. Иначе, иначе мне просто стыдно Все ясно, товарищ Михайлов. Можете идти. девушка хорошая для семейной жизни бывает момент когда нашему брату необходимо уничтожить себя разве она сможет пожалеет себя возможно она такая нет ты не прав вот например, ты. тебя коснулся большой несчастья ну разве ты стал слабее нет ты стал сильнее от этого ты всего себя собрал в чувство мести. забывай что и другие могут поступать так же как и ты Хотя эта беда их и не коснулась. Ну вы напрасно волнуетесь, вас несомненно приют. Вот, вот Катери Селовы, ей стоит волноваться. Да а по вам. Почему? Да ну что это разве фигура? в конце концов, парашют можно перешить на мой рост. Конечно. Катерин, вы одуванчики. Вак надо будет сбрасывать в Пашкенте, чтобы вы приземлились в Киеве, например. А меня можно сбрасывать с грузом, тогда я буду приземляться в точно в указанном месте. Правильно, можно и так. я скажу. Давай. Я, Следующий товарищ Восьмеркин. Я Восьмеркин. Пройдите. Ну куда же он пошел? Ведь его же никакой. Парашют не выдержит. Ничего, дорогусь, его сейчас без парашюта приземля. Ну, где же семья? Мать, говорят, партизаны в лес увезли, спасли, значит. Отец на фронте. Вот сестра у меня хорошая была. Красивая. Вот как она. Вот такая же глазастая. И волос кольцом. А где же она? Нет ее. Убил я ее. Немцы в деревню нашу заняли. Танки прошли. Но тот немчура стал по избам шарить. А я в огороде тогда лежала. Граната у меня была. Смотрю, тащит ее. Сеструху мою. Рвут на ней платье. Подполз я к окну. Они уж ее в хату затащили. Посмотрел. Ну я гранату туда. Ребята, дайте скурить. Михайлова! Михайлова! Михайлова! Я, Михайловна! Вы зачислены в школу. Ждите документы. Берется обыкновенное дерево. Молодое, лучше береза, острым ножом, ну, если такого нет, можно и зубами. Снимает с кора, в которой, как известно, проходят питательные соки, извлекаемые деревом из почвы. Вот из этой заболни делается деревесная мука. А теперь попробуйте. Катя! Катя! Вы же получите замок! Почему вы смеетесь? Я боюсь, что Катя от такой пищи превратится в дерево и к весне вырастет. А вы пробовали эту кашу? Да это же гадость, ее просто нельзя есть. Прошлый раз, когда я... Ну, впрочем, это не важно. Я знаю двух людей, которым было поручено ответственное задание. Чтобы не умереть с голода, они ели эту кашу и выполнили приказ. Вот так-то. Садитесь. Его легче разбомбить с Туман, низкая облачность, авиация отпадает. Тогда ночью по-пластунски с маскировкой никакая охрана не заметит. Кругом все заминировано, частые посты охранения, собаки. Пройти не удастся. Ой, я, кажется, придумала. А, хорошо. А, меня? Сергей, Сергей, давай, давай. А, мы все там пели. Правда, хорошо? Помогите! Помогите! Помогите же! Товарищ Восьмёркин, я тоже умею ухаживать за девушками, но когда диверсант действует в тылу врага, он должен рассчитывать только на самого себя. Разрешите обратиться, товарищ капитан? Да. Я прошу вас перевести меня в другую школу. Почему? Вы все время хотите доказать, что я не такая, как все, что мое место не здесь. Мне так трудно. Я вам говорил, Михайлова, стать хорошим разведчиком-диверсантом трудно. Школу вы будете кончать радисткой. второе отделение первой роты на занять их по азбуке морды. Больных нет, в наряде трое дежурный курсант Восьмеркин. Вольно. Вольно. Курсанты Сердюк Веселова. Через пять минут начальнику школы для получения боевого задания. Остальным продолжать занятия. Есть остальным продолжать занятия. и стучи, и так всю войну. И ведь это задание первое. О, наверное, очень легкое, поэтому и выбрали меня. Катя, учтите, Катя, что я волноваться не буду. И скучать о вас я тоже не буду. Я как гранит. Только не рискуйте собой, Катя. Bank, Cut Denkford. Booker You Задание мы выполнили. Мост взорвали. Молодец. А Кате? да Катя. Катя молодец. Приземлилась точно в указанном месте. Когда мост взлетел, она говорит, подумай, Сашко, задание мы выполнили. И сияет, сияет, как маленькая. Немцы нас тут заметили. Подняли беспорядочную стрельбу и ранил нас обоих. Когда все стихло, я быстро перевязал рану ей и себе. Поднял ее одной рукой. Она как ребенок, легкая. И понес ее. Утром уже открывает глаза, улыбается и спрашивает, Сашко, мы задание выполнили или только туда идем? Здесь будете сидеть. Как здесь? Это место Катери Силовой. Это место свободное. Теперь это место свободное. Богомольца без смерти. Шел он по улице, видит, стоит старик, стоит и плачет. Отчего вы плачет? Меня отец побил, сказал старик. Пошел академик к отцу старика. А тот сказал, что он наказан за непочтение к деду. Деду было 130 лет, а внуку 90. Но зачем ты мне все это рассказываешь? Нет, ты послушай. Вот академик-богомолец очень долго изучал жизни этих стариков. А ведь бессмертие это не количество прошлых лет. Вот Катя только 18 лет была. это ничего не значит. Ее будут все помнить. А этих стариков их и не знает никто. Вот кончится война. Разъедемся. И каждый Катю с собой домой везет. Ты женишься. Ну посмотри мне в глаза. Ну тепло. Ты обязательно женишься. А жену тебя поможет выбрать Катя. Ребенок родится. Ты ему о Кате рассказывай, чтобы он похожий на нее рос. И у меня ребенок будет. Я так... Хорошо. лишь журавли прилетели? Слышала. Весна. Михаилу иногда художником хочется быть. Вот нарисовать бы все это и назвать и весна в России и повести эту картину по всему миру. Я вас либо после войны обязательно с собой на охоту возьму. Амашников, вот там вы наверняка узнаете. Что такое наша весна в лесу? Да, айтит все-таки надо. Как нога? Да? По-моему, хорошо. Тогда отпрягайтесь, оттащим вдвоем. Старайтесь идти в ногу и не так сильно лягайте на лямки. Я еще не такой слабый. Это я просто тороплюсь. Немцы новый аэродром оборудовали. Что ж теперь? Ничего, ловко очень устроили. Как это мы на охрану не затолкнулись? Аппарат приготовьте. Есть. Готово. Передайте. В квадрате 220 обнаружил немецкий аэродром. Точное расположение определить не могу. Поэтому пеленгом будет служить наша рация на волне, Какая у вас там волна? Сообщите. Передала. Теперь вот что. Рацию я вас забираю. Иду ближе к цели. А вы как стемнеет, спустите к реке и пойдете в Малиновку. Там наша явка. Все. За рацию отвечаю я, поэтому рацию я вам не отдам. Я вам приказываю. Вы знаете, капитан, что любой ваш приказ будет выполнен, но рацию отобрать у меня вы не имеете права. Что ж вы ждете? Я жду вашего приказа. Действуйте. Я вам... Очень благодарна, капитан. Давайте, давайте. До свидания, капитан. Прилетайте скорее, скорее, скорее, скорее, скорее, скорее. Это вы? Вы за мной пришли? Идите скорее в Малиновку, не теряйте время. А вы? А я тут немного отдохну. Пожалуйста, прошу вас. Проснулись? Я не спала. Все равно и тоже вроде сна. Я знала, что вы за мной придете. Это откуда же? Так знала. Чепуха. Ничего не могли знать. Во-первых, вы были ориентиром во время бомбежки, вас могли приступнуть. Во-вторых, немцы вас могли запеленговать. Ну, а в-третьих... Что в-третьих? В-третьих, это вы слыхали, чтобы кто-нибудь поступил иначе. Я вас, кажется, капитан, очень люблю. Что? Нет, я вас не так. Я вас просто так люблю. Ну, если так, это дело другое. Я извиняюсь, что эти вы защитили к нам, товарищ капитан? Не успею сказать до свидания, как вы я здесь. Здравствуйте. Здравствуйте, товарищ. Здравствуйте, красавица. Здравствуйте. Товарищ капитан, уходить отсюда надо. Шума я извиняюсь, наделали много. Немец-то шарит, шарит. Угу. Я здесь, касается, вы на лошадке вверху ездили? О, ездила. Очень хорошо, очень хорошо. Пешить надо. Я, знаете, товарищи дорогие, раньше, извиняюсь, вот куру зарезать не мог. Пчеловодная профессия задумчивая. А сколько я извиняюсь этих немцев перебил? Ну просто ей на себя удивляюсь, ей богу. Мирно! Товарищ капитан, бойцы первый рот вызываются к начальнику школы за получением боевого задания. Больно! Больно! Здравствуйте, товарищ. Здравствуйте, товарищ Здравствуйте, капитан. Здравствуйте капитан. Здравствуйте. Здравствуйте. капитан. Когда отправляетесь, сегодня на 0.0. Тихо. Желаю удачи. Спасибо удачи, их ребят, да чего соскучился по вас. Товарищ капитан, просить начальника, чтобы вместе, а? Ух, товарищ капитан, дело на ломаем, а? О, товарищ, поедем, я работаю, давайте, давайте, а? Товарищ капитан, давайте, а? Товарищ капитан. Это обязательно.